секреты здоровья, вы должны знать их с детства, но не знаете до сих пор. Я открою вам эти тайны, и тогда уже вам выбирать быть здоровыми или болеть. Итак, теперь мы знаем, что все болезни начинаются с того, что мы не заботимся о клетках нашего тела. И помним также, что для того, чтобы быть здоровым, нужно каждый день кормить клеточки, поить, содержать их в чистоте ну и конечно защищать для того чтобы накормить наши клеточки мы с вами едим кладем пищу в рот во рту она измельчается зубами и обрабатывается слюной вот это очень важно потому что в слюне есть ферменты которые расщепляют углеводы вот почему так важно есть не спеша тщательно пережевывать пищу потому что пищеварение начинается уже во рту. Потом еда попадает в желудок, который продолжает ее измельчение и обрабатывает ее соляной кислотой. А дальше еда попадает в кишечник, и вот тут-то и начинается самое интересное. В дело вступает поджелудочная железа, которая вырабатывает три фермента: амилазу, протеазу и липазу. А вот теперь самое время рассказать о том, что же это такое. Ферменты, или их еще называют энзимы. Это белковые соединения, которые содержатся в еде и умирают при температуре уже в 54 градуса. Первое, для чего нужны ферменты, это пищеварение. Все мы с вами состоим из мяса и костей. Так вот, мясо это белок. Белок это такая крупная молекула, такое большое сооружение, состоящее из отдельных кирпичиков. Таких кирпичиков всего 28 видов. Вот эти кирпичики, из которых состоит белок, и называют аминокислотами, и в зависимости от того, какие кирпичики используются и в каком порядке они сложены, мы получаем либо белок свинины, либо куриной, либо рыбу. Это важно понять и запомнить, если какой-то аминокислоты не будет в наличии, белок построен не будет. Так вот, когда кусок свинины, курицы или рыбы попадает в наш желудок, первое, что с ними нужно сделать, это разобрать их на кирпичики, чтобы потом уже из них построить наш человеческий белок. Вот этой разборкой как раз и занимаются ферменты. Амилаза переваривает углеводы, то есть картошку и макароны. Протеаза помогает расщепить белки мясо. Алипаза расщепляет жиры и масла, что позволяет понизить содержание жира в крови. Всего ферментов насчитывается около 3000. Для переваривания расщепления любого вида пищи нужен свой фермент. Если этого фермента не будет, пища не усвоится. А это значит, что вы можете набить полный желудок еды. Но если там нет ферментов, она все равно не усвоится. И ваши клеточки останутся голодными. Но пищеварение это еще не все. Ферменты играют огромную роль в нашей жизни. Без них не совершается ни один процесс. Вы можете съесть хоть килограмм витаминов. Но если у вас нет ферментов, витамины не будут работать. Ферменты ускоряют химические реакции в нашем теле. Они питают наш иммунитет и борются с инфекционными заболеваниями включая даже рак. Так где же их взять-то? Ну, частично они вырабатываются в печени, поджелудочной железе и даже в клеточках нашего организма. Но основным поставщиком ферментов являются сырые овощи и фрукты. Все мы знаем, что для того, чтобы быть здоровым, нужно побольше есть фруктов и овощей. И думаем, что это из-за витаминов. А вот вы и не угадали. Самое главное, что в них есть, это ферменты. Так что лук, чеснок, зелень, капуста каждый день должны быть на вашем столе. Иначе о здоровье и долголетии, увы, мечтать не приходится. Вывод. Чтобы наши клеточки не были голодными, мы должны есть продукты с полным набором аминокислот и с ферментами. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Им это тоже нужно знать.